Привет всем, кто смотрит. На днях занятное событие попалось на глаза. В общем, сейчас расскажу. Но, возможно, вы уже знаете его, вот так как я немного припозднился. Короче, перехожу к делу. В мае месяце этого года, если точнее, в аккурат, ко Дню Победы, открыли главный храм вооруженных Сил Российской Федерации. Что уже странно, как для меня. Хотя я далек от религии. Храм и армия, ну ладно. В армии США так вообще капелланы есть, если интересно, кто это, загуглите. Я задался целью немного углубиться в этот вопрос, совсем чуток, так как события правда вправду необычные. Я было подумал, что подобное строительство произошло впервые, но нет, еще во времена царя Гороха, когда была империя, при полках были и храмы, и церкви. Думаю, вы и сами знаете, какие люди были набожны раньше. Так что оказалось, что строительство храма – это не новинка, а хорошо забытые старые. Но задолго до православия и христианства в целом были военные традиции. По большей части речь пойдет о Древней Греции. Если что, не цепляйтесь к словам, я максимально просто и понятливо рассказываю. После того, когда условное вражеское войско было повержено, на этом месте или поблизости, где росло дерево, на это самое дерево вешали военные трофеи поверженного врага – доспехи, шлемы и прочее. Это одновременно память о победе и в то же время дань и почитание Бога войны. Если я где-то ошибся, не надо меня поправлять. Я не историк. Забыл напомнить, что до христианства было язычество. И тут, как по мне, есть параллель между этим древним обрядом и нашим временем. Дело в том, что храм этот весьма специфичный, так сказать. Помимо того, что он темно-зеленого цвета, что идет в разрез традиции, так традиционно храмы и церкви белого цвета, олицетворяющие чистоту. Ну ладно, пусть зеленый. Все-таки армия зеленый цвет. Но само убранство храма кишит военными атрибутами. Это и иконы в виде плаката времен Второй мировой войны, рядом с иконами бок о бок, не то в виде иконы или мозаики изображены солдаты и прочие мелкие, но важные детали. И конечно же лестница, вот тут я упал в осадок. Лестница частично сделана из переплавленной бронетехники Вермахта. Но это еще не все. Территория храма не маленькая, и помимо самого храма есть музей или что-то вроде того. В общем, там хранится всякие атрибуты, связанные с Великой Отечественной войной и не только. И есть там особо уникальный экспонат фуражка и китель самого Гитлера. Ну, хоть не в самом храме, на том спасибо. Да и небольшой резонанс произошел за одной экспозицией, которую убрали по итогу. В храме должны были быть изображены изображения Путина, Шойгу, Матвиенко и Сталина. Короче, их убрали в основном из-за Сталина, сами понимаете. В общем, символизма тут полно, и нумерология тут же, но я не буду про это рассказывать, на YouTube полно роликов про это. Как этот храм уже не окрестили? Храм Тьмы, и дворец Сатаны, и капище Путина, и теория есть, что это будущий мавзолей Путина, зигурата Ленина, видимо, мало. Я бы сказал, что храм точно не сатанинское проявление, если можно так выразиться, больше смахит на неоязычество. А вообще, я думаю, что этот храм с никак не связан. Его проектировали атеисты для атеистов. Как-то так. Но если абстрагироваться от шаблонов в клише, то очень интересный объект. Этот, с точки зрения архитектуры и искусства в целом. Я бы хотел бы на него глянуть вживую. Конечно, вместо того, чтобы строить их храмы, которых и так полно, лучше бы больницы со школами строили. Но это тема другого разговора. А я прощаюсь с вами до следующего ролика. Так что увидимся. Или точнее, услышимся.